Американские бомбардировщики у наших границ появляются все чаще. Только за последний месяц около 30 раз, рассказал глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Под прикрытием учений авиация США тренируется наносить реальные удары по конкретным целям. В этом месяце в ходе учения Стратегических сил Соединенных Штатов Америки Глобал... Global... Стандарт 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направления. Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 километров. Такие действия создают угрозу не только для России, но и для Китая. На этом фоне российско-китайская координация становится стабилизирующим фактором в мировых делах. Теперь с Пекином Москва продлевает двустороннее соглашение, которое подписано еще в 2009 и касается уведомлений о пусках баллистических ракет. Стоя перед лицом безумного сдерживания и давления со стороны США, Китай и Россия сплочены вместе, как великая гора. Наша дружба нерушимая. Мы вместе противодействовали гегемонии со стороны США и выступаем против фальшивого демократического режима Соединенных Штатов и фальшивого мультикультурализма, а также новых проявлений холодной войны в новой форме. В российском Минобороне подчеркивают, это всего лишь превентивные меры, чтобы быть наготове отразить растущие угрозы. Именно такую цель преследовали и недавние совместные манипуляторы с китаем на море и в воздухе. Российские истребители Су-35С взмыли с аэродрома Украинка в Мурманске области в воздухе они сопровождали и обеспечивали прикрытие стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев наших и китайских. Это совместное патрулирование частично и в воздушном пространстве КНР. Маршрут проходил над акваториями Восточнокитайского китайского и Японского морей. В российском Минобороны раскрыли все карты, в том числе и самого полета. О нем глава ведомства Сергей Шойгу докладывал Владимиру Путину на заседании Совбеза. Такие маневры не направлены против кого бы то ни было, но США и Япония все равно испугались. И теперь строят новые совместные планы. Важно и дальше углублять союз Японии и США, который является краеугольным камнем дипломатии нашей страны и усиливать меры по сдерживанию угроз. Япония будет активно продвигать идею создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Это тот самый регион, где с непонятными задачами ходила американская субмарина «Коннектикут», которая вдруг обнаружила себя, натолкнувшись на подводную гору. На освоение морских территорий вблизи китайских границ направлен и новый военно-политический союз «Аукус» — триумвират США, Британии и Австрии. Австралии, которую старшие товарищи втягивают в гонку вооружений. Дело в том, что а, все время говорят о неком гипотетическом военно-политическом союзе России и Китая. А, все аналитики американские из блока НАТО сводятся мнению в том, что при создании такой коалиции а, в военном плане блок НАТО с Соединенными Штатами поставить ничего не смогут. А с учетом того, что Китай закупает российские комплексы С-400 и, скорее всего, будет потенциальным покупателем комплекса С-500, то в ближайшей перспективе Китай выстроит эшелонированную систему противоракетной и противовоздушной обороны, которая сможет работать синхронно с российской системой ПВО и ПРО. Запад всерьез обеспокоен растущей военной мощью Китая. Британская Financial Times пишет, что в июле этого года Пекин якобы провел испытание гиперзвуковой ракеты. В Поднебесной это отрицает, но нарастающую панику в англосаксонских СМИ уже не остановить. С появлением гиперзвукового оружия даже хваленые американские авианосцы готовы списать в утиль. Об этом отставной капитан американских ВМС Джерри Хендрикс рассуждает на страницах Wall Street Journal. И Китай, и Россия имеют в распоряжении эффективные боевые средства, которые значительно усложняют, если вообще не исключают возможность подхода авианосных соединений к нужной цели. Они не смогут приблизиться к берегу на расстоянии меньше 1800 километров. А значит, эти территории станут недоступными для палубных истребителей-бомбардировщиков ФА-18. Неуязвимый больше не выглядит и вся армия США. Только в октябре Россия успешно провела испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон». С борта АПЛ «Северодвинск» были выполнены два пуска по целям в акватории Баринского моря из надводного и подводного положения. В Пентагоне на это нечем ответить. Мы работаем над гиперзвуковыми программами в американской армии, но мы еще не так продвинуты в этом, как китайцы или русские. В течение многих лет мы развивали систему стратегического предупреждения на случай атаки баллистическими ракетами. И мы, и Советский Союз, а потом и Россия с Китаем. Но появление гиперзвуковой ракеты полностью меняет весь расклад. Для Вашингтона, который давно привык с силы диктовать в мире свои правила, это новая реальность, говорят эксперты, тем более с учетом стратегического взаимодействия России и Китая, перспективы которого министры обороны двух стран обсудили уже в ходе закрытой части видеоконференции. Борис Иванин вести.